Вот это да! Нравится? О-ля-ля! Ух ты! На, тр... на трон села, на трон села! Царь во дворца, царь во дворца! Ходи, то делай сюда царь во дворца.